Кому такая тема интересна, переходим к регистрации, попадаем на мой сайт. И здесь все 5 проектов от одного и того самого администратора. Переходим вот на VivoCity. И здесь в самом низу кнопочка регистрации. Нажимаем и проходим регистрацию. В первом поле прописываем электронную почту. второе поле придумываем пароль. Третье поле придумываем пароль для вывода денег прописываем свой телеграм и нажимаем кнопочку зарегистрироваться вот так будет выглядеть ваш кабинет перед началом данного обзора всем рекомендую перейти по ссылке которая будет в описании почитать правила инвестирования в интернете и никогда не инвестировать последние деньги тем более заемные деньги инвестируем только свободные деньги и все на ваш страх и риск я лишь показываю рассказываю где я зарабатываю и где можно заработать чтобы здесь начать зарабатывать нам нужно приобрести VIP. с VIP планами вы можете ознакомиться либо же у меня на сайте здесь минимальная инвестиция 15 долларов бонус за регистрацию нам дают 75 и чтобы нам здесь зарабатывать 3 и 4 доллара в день нам нужно сделать минимальную инвестицию на 15 долларов если вы хотите приобрести VIP-2, делаем инвестицию на 45 долларов, как у меня, и ежедневно вы будете зарабатывать 7,5 долларов. Чтобы приобрести VIP-3, делаем инвестицию на 90 долларов, и ежедневно мы будем получать 15,7 долларов. Финансовое обновление, то есть по нью-йоркскому времени в 12 часов ночи, мы сможем опять зайти и вывести с данного проекта деньги. Комиссия на вывод составляет 0%. И партнерская программа. Здесь первый уровень 10%, второй уровень 3% и третий уровень 1%. Также вы можете ознакомиться, перейдя на сайт. Здесь также есть информация о данных тарифах. Вот она здесь присутствует. Можете почитать, ознакомиться. Чтобы здесь инвестировать, нажимаем кнопочку ⁇ депозит переводим на этот адрес кошелька ту сумму, на которую вы хотите открыть VIP, и нажимаете после перевода ⁇ Зарядка ⁇ завершена. Далее возвращаетесь назад, и у вас здесь автоматически откроется VIP. У меня вот VIP-2, и мне доступно две задачи, которые я уже выполнил. Чтобы вам выполнять задачу, вы нажимаете вот на VIP. Здесь у вас будет две задачи. Вы нажимаете по кнопочке, задача выполняется, нажимаете по второй задаче, она выполняется. И вот здесь вот ваши будут задачи. Я сегодня уже выполнил и получил выплату. Также вот здесь есть обратный отчет. По истечению данного времени вы опять можете сюда зайти и выполнить задачи. Также вот там, где раздел VIP, здесь вы можете ознакомиться со всеми VIP-планами, которые здесь существуют. И также заработка. Вот если вы, к примеру, приобретете VIP 3 вы будете зарабатывать 15,7 долларов. В моем кабинете вы можете здесь посмотреть ваше пополнения, ваш бонус и вывод счета. Вот мой вывод счета. Также, если вы хотите здесь зарабатывать на партнерской программе, а на ней можно зарабатывать без вложений, переходим в раздел «Команда». Здесь у вас будет партнерская ссылка, вы ее копируете, раздаете друзьям, партнерам. И вы можете даже не пополнять на этом сайте счет, рекламировать свою партнерскую ссылку. Вам будет капать здесь партнерское вознаграждение и будете зарабатывать здесь на партнерской программе без вложений. На этом обзор подходит к концу. Еще раз всех предупреждаю ознакомиться с правилами инвестирования в интернете. Всем желаю хорошего дня и всем пока.